В эфире государственной цели разве новости в студии вас приветствует Юлия Ценко. здравствуйте.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 Собралось более десяти тысяч человек. Также на молитву пришли представители руководства страны. На мероприятии побывал наш корреспондент Бипомата Самбекулу.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 Шо и в разыть майрам на протяг. В разыть майрам у там.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 Сорун Байджинбеков сегодня по случаю завершения священного месяца Армазан в празднику Розуайт посетил центральную мечеть города Бишкек. Глава государства вместе с соотечественниками принял участие в айт -на No, no, no. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ Кыргызстана и главу государства с праздником Урозуайт. Мне доставляет безмерную радость, что в результате наших совместных усилий за последние годы свое дальнейшее развитие получает взаимное уважение, и доверие между нашими братскими народами. Традиционные узы дружбы, основанные на принципах взаимовыгодных отношений. Говорится поздравительной телеграмме. Президент Узбекистана выразил уверенность в том, что встречи на высшем уровне в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Бишкек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 Уверен, что наши плодотворные и созидательные межгосударственные отношения в дальнейшем будут последовательно наполняться новым содержанием, отвечая жизненным интересам двух стран, говорится в поздравительной телеграмме. Также президент Казахстана Касым Джо Мартукаев направил свои поздравления кыргызстанцам и главе государства. В эти священные дни, которые дарят чувство добра и теплоты, желаю вам, уважаемый Саран Байшарипович, огромных успехов в благородном деле, братскому народу Кыргызстана, процветания и благополучия. Пусть отмечаемый всеми мусульманами мира с большой радостью священный праздник принесет нам принесет нам согласие и достаток, говорится в поздравительной телеграмме президента Казахстана. Также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил нас,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 Бишкеки к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества практически готов. Муниципальными службами практически на сто процентов выполнены все работы. В настоящее время на завершающем этапе проводятся работы по озеленению благоустройству мест общественного пользования. Подробнее о готовности столицы к проведению предстоящего мероприятия международного масштаба в материале нашей съемочной группы.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 К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.